Привет, дамы и господа, это человек YouTube, и сегодня откроем бесплатный восьмой кейс, который дается от депа в 100 тысяч. Перед этим хочу вам задать вопрос. У канала 10 лет, и я решил сделать небольшую ностальгию, сделать ролики в старом формате. У меня два вопроса. Во-первых, замечаете ли вы этот старый формат, вы? А во-вторых, прикольны ли это видосы? То есть суть в том, что ролики реально в лайв-формате, без монтажа, без каких-то вырезок и вставок, с этого начинался канал Человек-Человек, и мне интересно, нравится вам это или нет, пожалуйста, напишите в комментариях. Кстати, когда я мышкой щелкаю, это значит, что я пытаюсь свою мысль, блин, сформулировать, поэтому, если что, извиняйте, ну, отвыки от такого формата. За этот ролик Человеду заплатили, поэтому в прикрепе будет ссылка и промик на халявный прокрут вот этого, собственно говоря, барабана, где есть заглушка, будем называть ее так, в 100 тысяч рублей. Не, на самом деле бонусов тут много, то есть рандомные перчи, рандомный нож, там 100 тысяч, но будем откровенными, я не верю, что это выпадет. Тем не менее, у вас есть промик, во-первых, это промик на 35% к депу, во-вторых, это промик на прокрут вот этого, собственно говоря, барабана. Ну вот, мне выпало, бля, не 40, но 35 также выпал. Ладно, 35 к депу, короче, нажмем в 5, можете вот халявно прокрутить и вести мой промик и еще прокрутить, он, нож якобы выбить, я в этом очень-очень сомневаюсь. Но, во всяком случае, халява будет, поэтому почему нет? Ну, барабан реально можете пробовать, может, что годное выпадет. Не знаю, тут она, по-моему, халява с депом от 100, от 100 рублей, но если вам выпадет нож, я думаю, не грех закинуть сотку. В общем, в чем суть? За рекламу заплатили, сейчас меня заговнят, но я, блин, очень долгое вступление делаю, но извиняюсь. Сейчас будет очень много прокачек инвентарей подписчика, поэтому я стараюсь нафармить денег вот такими вот видосами. Плюсом ко всему, верьте, не верьте, но Вилдроп смотрят. Я вижу очень много негативных комментариев по поводу этого сайта, я все читаю, но суть в том, что когда я делаю ролики по этому сайту с вот этими кейсами от 100 тысяч рублей депа, плюсом мы еще не дошли от кейса за полмиллиона депа, ну то есть это будет реально интересный контент, его смотрят. И очень много новых подписчиков идет, и очень он часто... Светится в реках, потому что по превьюхам тыкают, людям интересно. Поэтому, ребят, ну я этот сайт снимаю. Да, реклама, но его реально смотрят. Вот, короче, погнали, с первого бесплатного кейса, я немного здесь подкрывал одно у меня открытие, вывод у меня открыт, но админы сказали, что человек не выводи, если что-то прямо очень захочешь, ладно, окей, ну можно, кстати, 90 рублей, но ну, маловато, а, все, на этом все закончилось, ну, пожалуйста, не надо, потому что мы и так и за ролик заплатили, вот, вот реально, вот, блин, кто еще вам скажет ко... все, как оно есть, человек это говорит, я мало того, что если я увижу подкрутку, я об этом также скажу, за 83, кстати, метеорит Этот кейс вроде от 500 рублей Депо. Посмотрим, что он может дать Ну, кстати, причал Бля, причал-то три сотни, если не ошибаюсь Да, три сотки, неплохо Кейс от 500 рублей депо, Блин, причал 300 рублей, да нормально. Запомнили, кстати, балик на балике 105 тысяч. Посмотрим, что будет после открытия бесплатного кейса. Но и все-таки кульминация сегодняшнего ролика это вот этот, блин, восьмой кейс от 100 тысяч D. Следующий уровень это только девятый фришный кейс за пол ляма рублей. Ну, конечно, есть еще один уровень, это кейс э, за лям, но его пока нет, я сомневаюсь, что откроем, но если вам будет интересно, также откроем. И сегодня хочется вот эти кейсы по 100 раз, которые покрутить. Ну, и кейс инвестора Зайди. ладно, что-то я опять отошел, лирическое отступление, все, человек уже не тот, у меня в голове что-то начинает стрелять, я вообще кардинально ухожу от темы. Ладно, третий бесплатный кейс, он дается то ли от 750, то ли от косаря, вот неудобно, они сделали, что знаешь, не видно от скольки кейсов. То есть написано, третий бесплатный кейс, но тут не видно, от скольки он дается. Когда ты не депнул, да, здесь есть это предупреждение, а так не видно. И неудобно, вот админ Вилдропа, смотрите по-любому ролик, поэтому делайте что-то, чтобы человеку было удобно, пожалуйста. А то так немного не привык. Шелковый тигр, но, да, зачем нам шелковый тигр, а садок нам выпал. Понятненько, понятненько. Так, подожди, а мы с тобой, да, мы открываем четвертый кейс. Oih, я даже не скажу, от скольки он деп, я просто банально не помню, по-моему, может, косаря, кстати, древние ведения они дешевые, мне в момент зна. ааа, нормально, 2000, этот кейс, наверное, но он уже дороже косаря стоит, слушай, древние видения 2000 неплохо. Прям, ну, вообще неплохо. Ладно. Черный лотос. Здравствуйте, черный лотос. Это тоже хорошо. 80 рублей пойдет. А даже этот кейс, по-моему, от 2000 депо подается. Ну, вот вот реально, я хоть убить я не помню. Вот, Ну, серьезно. Половой агент не долетает, к сожалению. Смокинг на базу. Смокинг на базу улетел. Вот. От 5000 рублей депо. Вот это да. Вот это да. Я даже что-то золип. Пятый кейс. Пятый кейс. А вот от скольки дается он... Ну, наверное, от 10 тысяч. 4 тысячи? Бля, вот это нормально. И причем даже... Ну, вот это могут быть реально вполне шансы, потому что кейс 5к дает 2к. Ну, половину как минимум, это гуд. А вы меня знаете, если я уличаю сайт подкрутки, я об этом говорю, хоть это и рекламный ролик. Но тем не менее, я об этом говорю. Когда дается половина стоимости кейса, да, ну, это еще более или менее адекватно. Такое может в теории быть. Он дается от 10 тысяч, да, да, от 10к. 4К выпало норм. А четвертый от 5. Кстати, прикольно. Вот, блин, мне что нравятся фришные кейсы да, почему тыкают на превьюху, интересно, сделаны фришный кейс, ну реально, типа, здесь такой, вот это, знаешь, я вспоминаю свою историю, как у меня начиналась вся эта блогерская движуха, блогерская тема, блин, опенкейсерская тема, ладно, это начиналось все примерно, ну вот не соврать тебе, ну, наверное, с такого уровня, да, не, у меня не было микрофона, у меня было даже, вот такой был комп, потом это все переехало сюда, стула такого не было, потом переехало вот в это, а дальше отсюда сразу бустанул вот в такую историю появился микрофон, после этого появился, такого компания было, колонки, да, появились, на они у меня опять же были, и отсюда мы прыгнули сразу вот сюда, потому что я переехал в новую квартиру, появилось два монитора, а, ну и стул появился, да, еще когда с родителями жил, но сразу, короче, прыгнули на два монитора, то есть тут, ну реально прикольный кейс мне дизайн нравится. Вот что-то необычное. И на это тыкают, на это, это смотрят, поэтому спасибо. Шестой бесплатный кейс. Он дается от 25. А, от 20 даже вроде 1000 рублей. А точно что, заблуждение в виду? Ввиду, ввиду, еще будете на меня аундеть, что человек что-то не так сказал. А человек просто может ошибаться. Но нам выпадает осадок. Вот это уже похоже на правду. Кейс стоит... Ну, где-то не стоит, а дается 20 тысяч и дает по рублю. Вот это уже, да, вот это уже то, что, собственно говоря, нам и нужно. А садок нам выпал, дорогие друзья, от а 25 тысяч рублей, ну... Ну, слабенько. Седьмой уже от 50 и сейчас где-то вот здесь вылезет подсказка. Мы уже его снимали, показал он себя довольно-таки неплохо. Надеемся, что и сегодня не подведет. Кейс от 50 тысяч рублей пиксельный камуфляж, который стоит две Это мало. Напомню, да, что история дается от 50 тысяч рублей. Пиксельный камуфляж, откровенно, это очень. Ну, два пиксельных камуфляжа, ладно, хотя бы не осадок, но это мало. Это мало, это мало, нам нужно больше. Но хотя в целом, если еще пиксельный камуфляж осадок, блять, ну плохо себе седьмой кейс показал Да, два пикселя, ну плохо Ну хотя, ну да, хреново Типа 5к с, с кейса за 50 тысяч такое себе И вот кульминация этого всего Я сейчас, знаешь, что хочу перед этим сделать? А, у меня уже 10 тысяч, я что-то случайно продал Блин, не хотел продавать Ладно, зайдем на профиль, продадим все И на балансе 117 тысяч Было 105, стало 117 Ну то есть плюс 5-6 7, 12 тысяч Плюс 12 тысяч это маловато, честно. Мы, конечно, не открыли еще последний кейс. Но сделаем немножечко, знаешь, такую... Как это? Ажиотажно. На, Ажиотажно. наведем и откроем кейс даже не за не сто раз, а полтинник. Где он? Во. Кейс 50 раз. Поехали. Прикольная, кстати, анимка здесь. Анимка. Блин, что? Анимка. Аниме. А чё, пацаны, аниме? Потратили мы 30. А, вру. 20 тысяч рублей. Получили... М-ку, но тут... Но тут три четыреста. А потратили мы 10 тысяч. 10 тысяч тратишь, 3-400 получаешь. Ну, неравносильный обмен. 900 рублей вижу, 1000 вижу. Блин, ну, 3000. Ладно. Это очень плохо. Сайт не выдается этих кейсов, Какой раз мы это видим. Ладно. Восьмой бесплатный кейс. Погнали. От 100 тысяч рублей депозита. Погнали. Пожалуйста. Отыгрался! Отыгрался! Ке... Рич 30. Ну, мало, Я думал, он будет стоить больше. Но вот серьезно, мне казалось, он будет стоить дороже, чем... Просто муравей. Кстати, вот, э, я надеюсь, негативных комментариев будет мало. Я сейчас сделаю рекламный ролик до сайту. И еще раз повторюсь, ребят, после этого мне просто поколений немного. Я хотел снять очень много прокачек. Там рубрику прям целую крутую сделать. Поэтому ждите. Ждите, скоро все будет. Человек немного наформил денег. Вот, и скоро все будет. Я почему-то переключился на кейс за 10к. Ну, типа, хочется пройти по дорогим. У нас 130. Так, нормально. Ну понятно, да, вапки не дать, но Северный лес 15 плюс 5000 всего. Ну как бы, ну ладно, пойдет, пойдет, пойдет. А, у нас второй кейс от 100 тысяч рублей депа. Самое не очень, что может выпасть это падение. Это по... подтвержденный, понятно, юспик. Это подтвержденный, блин, юспик. Юспик мы продаем две с половиной всего тысяч рублей. А раз мы гуляем по дорогим, давай-ка мы откроем кейс Ректора. Он тоже типа там за 10 и за 5 Вот это типа одни из самых дорогих кейсов Причем наборчик тут Ну, блин, опять же Наклейки байтовые, да Кейс стоит 5000, напомню, выпалкал Наклейки Резенгейминг, конечно Титан, корона наклейка И много всяких ножей, перчаток Наклейка Вой Вот если мы сейчас откроем просто на верочку За 50 тысяч кейс ректора ну, мне вот непонятно немного риторика, хотя, хотя в целом 20, 20 тысяч потратили мы 50. Ну, половину кейса даже меньше, чем половину отбили. Ладно, ну, плохо, плохо, плохо. Хотя 113 тысяч, чего жаловаться, я не понимаю. 113к у нас... Есть подтвержденное убийство. Блин, ну хотелось, конечно, гунгнир. Короче, подводим итоги. С этого кейса за 100 тысяч нам выпало. А, выпал нам следующее. Я даже, честно, забыл. Нам выпал нож. Кровавая паутина закаленная в боях, насколько я понял по прайсу. А, и два подтвержденных убийства. И, ребят, я вас попрошу поддержать ролик Лолик лайками, потому что следующий кейс по этапу... По этапу... Ладно, ладно, сказал глупость. Короче, следующий кейс по очереди идет кейс за депо... за... Деп в полмиллиона рублей. Но тут реально интересный кейс. Здесь голографические наклейки. Здесь сувенирная ВП Драгон И мне почему-то кажется, что шансы тут, ну, должны быть нормальные. Ибо кейс реально нифига не дешевый. Тем временем, у нас 119 тысяч рублей на балансе. Я все-таки хочу открыть еще раз. Еще раз. x 100 кейсов за раз. Почему еще раз? Мы открывали или нет? Вот я не помню. А, мы его не открывали, мы... Майс! Удар молнии есть! Хорош! Хорош! А еще что-нибудь... А еще, бля, сколько же здесь дропа? Это просто жесть. Ну слушай, 43к. А, а, так мы получили всего. Мы получили плюс. Сколько там? Получается 10, 43. Плюс 13 тысяч. Бля, ну это маловато. Ну это реально маловато. Ну, при депе в 100 тысяч только, ну не только, ну ладно, скажем, только бесплатными кейсами мы сделали 132 тысячи. Хочется немного походить по вот таким. там Кейс для инвесторов и прочая тема. Кстати, блин, ну вот этот кейс реально прикольный. Как бы я негативно не относился к шансам, да, и буду вам говорить, что хрен вам отсюда чего выпадет, но идея прикольная. То есть... Кейс для тех людей, кто не знает, во что инвестировать, но что-то хочет выбить Если получится выбить, то это реально будет круто Потому что наклейки-то тут, но ну, не дешевые Элементарно, вот эта фурия, сколько она стоит? А на 1400 стоит, у меня такая фурия также есть внутри Я также в нее инвестировал То есть ребята здесь пошли по легкому пути Они накидали просто наклеек, но ну, это логично Потому что все-таки наклейки дорожают Ну, по скинам, мне... Давай, подожди, просто проверим, что они сюда добавили по скинам Мы, кстати, уходим в минуса по скинам кожа, может быть, да, кожа дорожает, это, по-моему, багаж, если не ошибаюсь, дальше именно по скинам. Черный глянец, ясен красен, дорожает. Синий глянец, тоже в том числе, ядерная угроза. Также пилот, да, буря на закате, понятно. Падение кара, да, определенно, там крафт медузы, и он дорожает, это ясно. А, градиент, да, красная линия, не знаю, может быть. Дух воды, ну, тоже может быть, но такое себе. А, кайман, да, орион, да, улей, да, линия, да, бах, да. Шелковый тигр, не знаю. Синий фосфор, определенно, феник, тоже... Посидон. Понятно. Ну, вот эта м может быть. И у меня на нее насчет небольшие сомнений. Я сам их закупил, плюс, э, плюсом с глоками. Ну, типа, я не знаю. Дух огня, ну, тоже может быть, потому что скин старый рентген. Не знаю, их много, может и не дорожать. Гамма волны Это, это по-любому. Мне почему-то кажется, что он залетит Югар точно дорожает, распространение скорее всего, нет. Но опять же, под вопросом удар молнии. Да, Азимов, да, да. Великий демон определен. Ну, я посмотрел, тоже офигенный буст не делает. Огненный змей. Все понятно. История драгон -лор, тоже. История Драгон, -драгон Лори. Раунд, блин, история драконе комментировать смысла нет, ну, потому что и так всем все ясно. Ну, и вот эти скины, это все понятно, зачем-то они сюда нож-бродягу засунули, один нож, понятно. Короче, ну, но ну, в целом неплохо, и реально, если повезет, то будет классно. Я попробую еще его покрутить, но мы сейчас стабильно уходим в минуса, и мне это не нравится. Ну, реально, смотри, бустан, бустанулись, выбили дроп с бесплатных кейсов, и все, и просто пошло все в тар По Полетело, Покатилось. А давай-ка мы сейчас сделаем немного по-другому. Искейс за 6000 Называется он бусты инвентаря, но здесь либо все, либо ничего на самом деле. А, недостаточно у человека средств. Почему? Подожди, а почему недостаточно средств? Что за мем? Я сейчас, короче, нажал на F5, обновил страницу. Ну, и где-то, короче, по деньгам я потерялся. У меня реально их не было. Прикольно. Где-то что-то продалось, не обновилось. И балек не обновился. Это интересно. Надо пересмотреть. Ролик, кстати, неплохо. Кстати, это неплохо, а, это плохо, это плохо, 10 тысяч. Потратили мы в районе 20, по-моему, если не ошибаюсь. Давай его все-таки попробуем покрутить. Но вот тенденция сайта для тех, кто открывал или собирается открывать, что я вам не советую делать, потому что все равно объективный ролик я пока по сайту не делал, ибо это все с моего аккаунта. Тут его узнает шансы, не шансы, скорее всего, они есть. Но, тем не менее, если все-таки есть какая-то логика, то я примерно понял, тебя сайт бреет, а потом, ой, тебе сайт выдает даже элементарно тех же бесплатных Потом ты продаешь, он тебе начинает брить. Поэтому, если кто будет открывать, если вам какой-то бонус приятный выпадет с барабана, что-то дропается с бесплатных кейсов, забирайте. Реально, не заигрывайте, забирайте. У меня 2000 на балике, было... 100... 130 если не ошибаюсь мы пооткрывали Но тут даже не знаю по поводу подкрутки Потому что балик там по итогу слили Это объективный обзор Ну блин не знаю называть его так Тем не менее если была подкрутка да, И какие-то спорные моменты я не оглашал Вот ребят что хочу сказать Ждите прикольных прокачек ждите целых рубрик с, про, с идеей прокачки подписчика, но это все будет, просто ждите. Вот, а на, на этом я с вами прощаюсь, ссылочка на сайт в прикрепе, промик также в прикрепе, спасибо, что остаетесь со мной, напомню, что вчера канал исполнилось 10 лет, участвуйте в конкурсе, который проходит на моей странице во ВКонтакте. Всем пока.